всем привет на моем канале сегодня буду готовить бычков используя две насадки основных это просто насадки трубочки здесь диаметр примерно сантиметр здесь 5 миллиметров если нет насадок можно просто использовать обрезанный мешочек у меня уже готовая швейцарская меренга замешивала я ее на водяной бане ручным миксером здесь 4 белка 150 грамм соответственно в два раза больше сахара 300 грамм основной пакет у меня будет Чистые я буду менять просто насадки, он будет переходным. А во второй мешок я просто накладываю меренгу, не окрашенную пока. Помещаю пакет в пакет, начиная с головы. И туловище. Здесь у меня будут ноги. и здесь соответственно сразу вставляю палочки Сделаю просто голову быка. И хочу сделать цифры. 2021. Так немножко подвину. Меняю насадку на меньшую трубочку, делаю рожки и я решила, что этот малик у меня будет тоже бучком. Немного меренги окрашу в такой серый цвет. Теперь делаю мордашку. Просто в пакетике обрезал уголок. Копыта. Там можно хвостик добавить. больше ушки черные глазки и можно здесь челочку Оп. дорисовать и пару пятнышек добавить где-нибудь здесь полосочки такие здесь вот так Дальше делаю ноздри. Так, немного меренги я окрасила в такой красный цвет, не совсем насыщенный. Отрезала маленький такой уголок. Буквально наверное 1-2 миллиметра. И вот здесь нарисую кольцо. Носу. То есть это не рот, это кольцо, так. я тут еще дорисовала елочки, так как меренга немного остается. Так. Теперь обрезаю уголок примерно 5-7 миллиметров. И делаю шапочки новогодние. Сначала сделаю циферки. Двоечки. Вот так. Здесь звездочку. Ну, или такую пимпочку. Кстати, ой, только что поняла, что елочки я тоже сделаю шапочку. Вот так. И бычка я тоже сделаю новогодние шляпки, вот так этой же насадкой можно взять пакетик поменьше, что-нибудь там нарисовать, намалякать. Я не буду. Просто небольшой сделаю акцент на том, что это шапочка, резиночку такую. Раз. Елочки я посыпала посыпкой. Прям шапка на глаза налезла В общем, вот что у меня получилось Меренги у меня не осталось Нет, осталось немножко белой Сейчас я отсажу пимпочки И буду отправлять в духовку сушиться У меня при открытой духовке я сушу примерно 2,5 часа половиной часа, где-то так Температура 50-70-80 градусов То есть это все зависит от вашей духовки В каждых источниках по-разному У меня температура не выставляется Поэтому я говорю ориентировочно но так как я уже делаю не первый раз, поэтому я уже знаю, какое количество времени, как мне нужно открыть духовку, чтобы у меня оно не сгорело, не полопалось и все остальное. Все, увидимся, когда будет готово. Прошло два часа, как у меня безе сушилась, и также я ему дала потом остыть. Сейчас покажу. Вот такое оно, такой бык. Короче, шапка на глаза здесь налезла. Сейчас покажу, как оно снимается у меня. О, здесь с елкой вместе. Конечно, если нет силиконового коврика, можно заменить на пергамент. От пергамента встает еще лучше, чем от ковра. Треснула шапочка. Прилипла, налепила здесь. Ну ничего. Так, одна елка сломалась. Так, какую мне еще снять? И не порвать. Покажу вот это бычка. Классные такие. Ну, по крайней мере, это что-то необычное и символичное, тем более в канун Нового года. Хранится данное безе 14 суток. Либо можно упаковывать в какой-то герметичный контейнер, либо это будут подарочные пакеты, коробочки. Вот такие безе получились у меня новогодние с символом года «Бычки».